Вы знаете, друзья, когда я к ней прошел на кухню, что меня удивило то, что этой девушки у кровати, там стоял диванчик, вернее, не кровать, то, что у диванчика стоял топор. Самый, да, друзья, он не, не, не послышал, самый настоящий топор, а, таким, которым деревня рубит дрова. И меня это немного шокировало. В, в городе, в квартире, да, топор а, на кухне у диванчика. Притом... А, Подушка там, где в изговоре стоял внизу на полу э -э -э, рукоятка, облакоченный диванчик, топор. Я ее спрашиваю, я говорю, да, а зачем тебе топор нужен? То pues, есть мне сразу дико, стрёмно, как будто какому-то маньяку попал в квартиру. Плюс у нее дверь была железная, замок весь вывернутый, весь разбитый, но вот и толком он не закрывался. Если закрывался, то потом тяжело было дверь открыть, потому что выплинило постоянно.